Задержали на 48 часов, а, задержали по восстановлению судебного пристава при имени Жуков Кулупанина. Задержал с целью оказать неудовление. Постановление, естественно, это не Но, а сама по себе статья, которую ей вменяют, она не тяжёлая, это лёгкости, небольшой степени тяжести обменяют. Вот. каких-то оснований полагать, что даже если судебным приставам удастся доказать какую-то ее мифическую вину, ей не будет назначено наказание, связанное с лишением свободы, здесь никак нельзя, потому что она не судимая, положительно характеризующаяся. каких-то общественно опасных последствий, какие-либо ее влияния не несут, не несут и никогда довода судебного пристава о том, что он видите или не может там, вовремя, вовремя, вовремя, в срок уложиться значит, в организацию дознания по уголовному делу, свидетельствует только о его непрофессионализме, в 10 месяцев он может исследовать простейшее уголовное дело, только потому, что сам понимает, что возбуждено оно совершенно зря, без вины, теперь что-то ну, это длинная история. Я думаю, сейчас тема-то не та на mm -hmm. вот. ну, Решение суда было одно о запрете эксплуатации водных транспортных средств. Эти водные транспортные средства ей никогда не принадлежали. Каким-либо аффилированным с ней структурам тоже не принадлежали. И более того, они были проданы еще 9 апреля. Ей меняют, что она в конце, да, в общем, что она в конце мая якобы ими управляла, хотя фактически не имела такой возможности в принципе. Вот. Так что я полагаю, что кроме статистики по оказания давления на нее, это задержание каких-либо иных целей для собой не пишется. Чисто процессуально оно в принципе невозможно было сейчас. Вот. Опять же, ее защитник не был приглашен, не был уведомлен, в принципе, о том, что здесь происходит. Поэтому я, опять же, повторюсь, такое может свериться. В итоге, как я понимаю, с каждым из наших миасов принимается, если мы этот беспредел властей не остановим. Собственно, кто ему мешает предъявить ей материалы дела для ознакомления установленным установленном для этого законом порядка? уведомить об этом установленный срок ее защитника. У него есть все полномочия. Например, если защитник не явится через пять суток после того, как он его вызвал, да, если он его за пять суток предупредил, защитник не явился, он вправе заменить сам ее защитника и представить защитника по назначению. То есть самого вызвать любого другого, да, дежурного адвоката на этот день, да, и спокойно знакомить ее с материалами дел. Он этого не делает. Он ее закрывает. Вот, хотя задержать человека, в принципе, да, если исходить из логики да, этой меры, задерживать человека для чего? Для того, чтобы он не смог навредить кому-либо, да? либо для того, чтобы он не смог препятствовать расследованию по уголовному делу, да, путем, там сокрытия доказательств, уничтожения и прочего. Если на сегодняшний день у нас Жуков Олег Александрович утверждает, что ему нужно лишь ознакомить ее с материалами дела, Следовательно, как того требует закон, производство по делу окончено. И новых доказательств в нем быть уже не может со стороны обвинения. Соответственно, кого-либо, не знаю, причинить кому-то вред, она не может. А скрыть доказательства или уничтожить тоже не может. Но сегодняшний день, сегодняшний день следуя логике Жукова, же собраны в полном объеме. Раз он ее собирается, он и в чем смысл такого задержания? Есть, получается, что мы теперь можем хватать кого угодно, помещать там на 48 часов, а дальше там как пойдет, да? Вот, только потому, что мы непрофессионально работаем и не можем в установленном законом сроке закончить дознание. Нам нужно просто надавить. Действия предусмотрены законом, да? Дознаватель вправе обратиться в суд с ходатайством об ограничении времени ознакомления с материалами уголовного дела. И суд выделяет время. Там, например, в течение недели ознакомиться. Не ознакомился, твои проблемы. Оно может быть передано дальше в суд, да, соответственно, для уже рассмотрения. Более того, с таким ходатайством Жуков выходил в суд, но сам же его отозвал. Вот, когда понял, что не может что оно не подрежит удовлетворению, отозвал его сам. И решил действовать другими методами. Ну, это, конечно, было трудно. Она находилась в тяжелом состоянии в больнице. Да, Фактически да, да. не вставала с кровати. Да, конечно, да. Не сделана была операция. Кстати, сам он в этой больнице за эти два месяца появлялся неоднократно. Да. Вот. Поэтому здесь он исключительно лжет, говорит, что не может ее заставить. Он говорит о том, что он не может найти ее дома, так она не обязана сидеть его и ждать. Пределы мяса она не покидает. Ну, вот, Каких-то проблем, соответственно, в связи с этим нет. А, нет, у Жукова она не под подпиской, в отношении нее не была избрана мера пресечения, поэтому здесь фактически мы сразу же применяем такую меру задержания. Да, для чего? В принципе, задерживают людей, когда это необходимо сделать сейчас, чтобы они действительно не навредили кому-то или не испортили, не уничтожили доказательства. Сейчас она этого фактически сделать не может, но ее все равно задерживает. На сегодняшний день уже делают 10 месяцев. Он постоянно ссылается на указания каких-нибудь прокуроров, только чтобы, знаете, показать, что, как вы слышали, я же вам зла не желаю, я же весь добрый и да, да, Для дознавателя указания прокурора обязательно. Вообще оно должно быть письменным, конечно, чтобы оно было обязательно, но... Я думаю, жуков достаточно. Если говорить о перспективах, нужно определить позиции. Если мы говорим о наличии в России и в мясе справедливого суда, то это оправдание, реабилитация. И если мы говорим не только о справедливом суде, но и о нормальной, здоровой правоохранительной системе, это не просто увольнение да, сотрудников, которые вот это сейчас допустили, а это привлечение их к ответственности за то есть не просто оставить без зарплаты и выпустить на улицу, они должны понести за это наказание. Потому что они просто хватают людей и помещают их под замок. То есть фактически злоупотребляют своими полномочиями. А, безусловно, они будут обжалованы. И больше того, много действий приставов уже обжаловались и будут еще обжалованы. Они не носят законного характера, очевидно. Так, уважаемые. Можно? 6. Можно мать? 6. Это служебное помещение. Да, помешайтесь.